Добрый день дорогие друзья! С вами система видеонаблюдения Зорка. Сегодня с вами обсудим тему видеонаблюдения через интернет. Несколько вопросов. Зачем это? Для чего это необходимо? И сколько это может стоить? Очень часто сталкиваемся, да практически ежедневно, когда заказчик не хочет устанавливать интернет, ну, подключать свою систему видеонаблюдения к интернету. То есть это позволяет ему сэкономить некоторую сумму денег, ну и как бы мнение такое ошибочное у заказчиков, которые первый раз сталкиваются с системой видеонаблюдения, что они будут брать эту видеозапись, садиться там в удобное время и просматривать. А в основной вопрос, что не хотят тратить ну, тех денег, которые там необходимы для подключения интернета. Многие камеры сейчас пишут на флешку или на жесткий диск. Флешку можно вытащить, сесть и просмотреть. Но в реальном, вот, реально это очень неудобно делать. Все дело в том, что для того, чтобы просмотреть видеозапись, требуется очень много времени. Ну, допустим, если у вас, вот, запись за день и вы должны просмотреть вот этот рабочий день. Вечером сели и начинаете просматривать. И у вас 8 часов видео. А сколько вам понадобится времени для того, чтобы просмотреть вот эту видеозапись? Понадобится не менее 8 часов просто для того, чтобы просмотреть видеозапись. А, понятно, что Такого времени нет, поэтому восьмикратное ускорение включаем и смотрим за один час. Ну, там где-то еще плюс. Останавливаемся, просматриваем, тратим полтора часа. Ну, вот представьте себе, если у вас э, в бизнесе где-то установлена камера, и вы, чтобы просмотреть одну торговую точку, будете тратить каждый день ну, минимум по часу, по полтора часа. А плюс еще надо съездить, вот эту флешку снять поставить на место другую это столько суеты добавит но давайте попробуем раз в неделю просматривать для того чтобы сэкономить количество вот этих вот поездок и реже тратить время то есть для того чтобы просмотреть неделю понадобится практически один рабочий день ну, вот, вот такая вот математика ну либо будем смотреть невнимательно что происходит ну и пропускать там раз-раз перемотал ну вроде бы как все нормально ну и третья ситуация когда мы там нам все надоело, и мы перестали вытаскивать эту карту памяти. Просто приезжаем раз в месяц в карту памяти заменили и все. И пытаемся там с этого жесткого диска или с этой флешки этот месяц отсмотреть. Но для того, чтобы просмотреть этот месяц, уже может понадобиться просто одна неделя. Понятно, что этим пользоваться неудобно. Ну и реально, скорее всего, даже не будете пользоваться. То есть, достаточно легко подсчитать просто, сколько стоит час вашего времени, и сколько вы вот затрачиваете время на просмотр, на поездки, вот на эти вот, и стоимость подключения к интернету. Вот Как работает через интернет? Вот. У нас сейчас в продаже в магазине есть уже удобные интернет-роутеры, в них вставляется сим-карта от любого сотового оператора. Тарифы сейчас вообще недорогие, там можно буквально 200... 50 до 500 рублей найти этот тариф подключить его и иметь доступ сразу к своей камере со своего телефона телефон включили кнопку нажали посмотрели вот. прежде всего сколько это стоит и насколько это удобно вот стоимость вот этих интернет роутеров у нас сейчас около 6000 рублей там 5 950 а, стоит ли затрачивать эти деньги на покупку вот этого устройства однозначно да стоит что это вам позволит это вам позволит вот как я уже сказал открыть телефон нажать кнопку и посмотреть что сейчас происходит в данный момент а, быстро откорректировать работу ну, сотрудников там, если все в порядке все успокоились и нет необходимости просматривать то есть просматривать видеозапись будете уже только в той ситуации когда нужно провести разбор полетов ну, что-то уже произошло, вот тогда уже реально смотрим. А вот это как эффективное подключение, то, которое сейчас происходит через интернет, оно очень э, по -по позволяет повысить уровень и качество работы ну, бизнеса. А что необходимо помимо роутера для того, чтобы установить видеонаблюдение ну, в торговую точку, допустим, или в какой-то бизнес? А, вот сейчас я уже ранее рассказывал про камеры, которые подключаются сразу в интернет, пишут на флешку, имеют встроенный микрофон. А, да, все функции, которые необходимы, они уже заложены в одну камеру. То есть, стоимость такой камеры в районе, ну, я не буду говорить про самые дешевые модификации, про самые дешевые модели. Как всегда, вот эта экономия копеечная, она потом приводит к достаточно большим расходам. Вот те, которые у нас камеры есть, нормальные, они в среднем где-то около тысяч пяти стоят. То есть, вот на любую торговую точку понадобится интернет-роутер плюс одна камера. Все, в розеточку включили и получили видео, видео прямое видео на ваш телефон. Где это может работать? Ну, прежде всего, везде, где есть уверенная сотовая связь и интернет. 3G, лучше 4G для уверенной передачи видео со звуком. Значит, как еще это можно использовать? Прежде всего, если вы поставили этот интернет-роутер, его можете использовать как обычный интернет для работы там, вашего магазина или компании. Опять же, сейчас необходимо установить Онлайн-кассы практически на все торговые точки. И через этот интернет, опять же, можно подключить онлайн-кассу. То есть, это не только для видеокамеры, а плюс еще для ваших всех нужд вы можете использовать этот интернет. Он достаточно серьезно работает и быстрее, чем многие модемы. Так, что еще позволяет вот это видеонаблюдение через интернет? Ну, прежде всего, достаточно серьезно экономить время. На поездках, на сменах карт памяти, на просмотрах на этих необходимых. Но там очень серьезные масштабы, там за год можно просто до 365 часов времени экономить. Это то есть после того, как вы подключили вот этот интернет за 6000 рублей, вы просто купили себе 365 часов времени. Ну вот, представьте, какие-то масштабы. Это 2 месяца работы эффективной. Вот. А насколько это эффективно вообще как правило вот эти все системы видеонаблюдения окупаются в первый ну не в первый а за один а, день использования а, у нас бывали случаи когда мы монтируем видеонаблюдение вот на одном конце здания а на другом здании происходит кража причем не одна а одновременно три с разных сторон вот Пока на один колхоз ставим камеры, уже там с трех сторон его растаскивают. С одной стороны зерно тащит, с другой стороны комбикорм. Просто первый день видеозаписи отсмотрели, там уже, по-моему, три уголовных дела сразу завели были случаи когда там в кафе мобильные телефоны стоимостью по 100 тысяч каждый забирали то есть вся система стоила там по 30 тысяч а со стола с одного унесли два телефона по 100 тысяч ну вот представьте а причем видеозапись есть все увидели кто это сделал все они приехали сразу просто систему видеонаблюдения оплатили и вернули эти два телефона то есть Примеров примеров масса. Как, как правило, вот все эти системы видеонаблюдения окупаются за один день использования. Вот, то есть подведем итоги. Видеонаблюдение через интернет. Это позволяет экономить время. Это быстрый контроль. Это повышает уровень бизнеса, качество бизнеса и сохраняет ваши деньги. А все, что я хотел рассказал, спасибо за внимание, до скорой встречи, друзья, успехов вам и процветания!